из моего домика деревни. Я сегодня хотела показать вам наше озеро. Оно находится сразу напротив нашего дома. Оно еще не везде растаяло это озеро, но вот это начало начало нашего озера, и здесь уже даже и утки появились. Погода сегодня не очень веселая, но тем не менее. Так выглядит наше озеро, это вот его начало, здесь течет какая-то небольшая речушка, совсем-совсем небольшая, и сделано запрутое. И это озеро вот так продолжается, продолжается, вот видите там далече это мечеть, и собственно говоря, мы каждый день ходим по этой дороге от мечети в ту сторону озера, который продолжается. Я бы хотела его потом показать. Для чего это делаю? Это не просто я так. Вот видите, здесь вроде бы чистенько, все хорошо, потому что мы и сами выходим. Здесь где-то прибираем. Здесь, конечно, невозможно прибрать, но вот с той стороны, где у нас здесь много крапива растет, мы собираем крапиву для кур. Вот так выглядит противоположная сторона дома, где э, мы живем. И здесь очень весело летом, э, лягушки квакают, целый хор. Здорово-здорово. И вот я сейчас хотела бы пройти на то место, где э, сделано запруты ну, этого озера, и показать вам его совсем другому. Вот таким стороны. образом выглядит озеро. Оно еще здесь не растаяло еще стоит ледок. Вот видите, тут мечеть, которую я вам показывала. И вот видите, тут дорога. Это как раз дорога поворачивается к нам на начало улицы Заречной. На этом берегу летом играют дети. Здесь очень зелено, красиво, естественно. Тут даже сидят рыбаки, они рыбачат. И озеро является украшением нашего села. Но вот я хочу сказать о другом. Как только наступает весна, мы видим, насколько насколько мы сами себя не уважаем. Вот такой небольшой бережок, а ведь весь он захламлен. Вот посмотрите, в воде бутылки. Везде, вот везде. Смотрите, какие-то бумажки, какие-то бутылки. Этих бутылок, ну, везде-везде полным-полно. Вот кто же это должен убирать, скажите, пожалуйста. Банки из-под пива. Вот это украшение села. Понимаете, озера не так часто бывают. Летом это настолько очень. веселое место. Дети сидят здесь, на бережку. Смотрите, что это такое? Что это такое? Украшение нашего села становится очень-очень обидно, что это... именно в этом Приходит месте вода стекает из этой маленькой речки вот такой вот слив. Вот посмотрите, что здесь делается. Это грязь. Эти отходы, те, которые мы сами выбрасываем. Смотрите, бутылки. Сейчас в центре села у нас Сколько стоит мечеть. Ее построили меценаты. Здесь каждую пятницу собирается народ на пятничный намаз. И все, конечно, замечательно и красиво если бы мы сами берегли свою природу и радовали себя бы чистотой, и вот совсем близко здесь все это разбрасывается. Неужели не сложно, неужели сложно забрать этот мусор и положить в пакет, просто убрать в то место, где он должен быть? секундочку вот совсем ненадолго я вам покажу как продолжается улица, улица заречная вот она туда туда туда идет это далеко это как раз а, конец улицы Заречной. вот таким образом она выглядит там тоже озерцо тут, там тут речка течет там тоже вода место у нас очень красивое если бы еще его и берегли это красивое место не бросали бы мусор, отходы было бы сосед замечательно.